Друзья, всем привет! С вами Максим Муромцев, компания Natan Group. Мы сегодня находимся в городе Тюмень. Это европейский квартал, улица Газовиков. Квартира достаточно большая, двухэтажная. Общая площадь 140 квадратных метров вместе с террасой. Сегодня у нас видео-обзор начала ремонта. Для чего мы, собственно, его снимаем? Мы хотим показать, что у нас здесь есть от застройщика и почему мы, собственно, снимаем штукатурку со стен. Мы имеем достаточно большую такую вот просторную зону кухни-гостиной, лестницу на второй этаж, монолитно-каркасный дом. И сейчас я покажу, как здесь застройщик решил этот вопрос. Вот смотрите, участок монолита, дальше у нас идет гипсокартон. С этой стороны у нас также идет гипсокартон. Идем дальше. Здесь у нас э, есть участок монолита, вот в этом участке. Дальше у нас идет гипсокартон. На разных объектах застройщик решает этот вопрос по-разному. Здесь вопрос решен вот таким методом. Достаточно жидкий профиль. Как-то сделана шумоизоляция стен, несмотря на, то, что шум, э, несмотря на то, что стена достаточно толстая, минеральная вата была заложена только с одной стороны, со второй стороны минералка не была заложена. Дальше смотрите, опять у нас монолитный участок стены. И вот здесь, вот здесь мы опять получаем гипсокартон, то есть сопряжение двух разнородных материалов решается у них на этом объекте вот таким гипсокартоном. Стучу по стене, что я опять понимаю, что с этой стороны, с этой стороны комнаты звукоизоляция, шумоизоляция вот этого каркаса не сделана, а если мы сейчас с вами зайдем с другой стороны комнаты, вот с этой. Здесь мы увидим, что здесь сделана звукоизоляция этой короба. Стена толстая. С одной стороны они вставили минвату, с другой стороны минвату не вставили. Здесь сопряжение двух участков идет. В этом участке можно заметить, что есть вот такая волосяная трещина, которую на поверхности сейчас не видно. Но видно, что застройщик чинил эти участки и вот, вот этот участок они его не зря шпатлевкой отыграли для того, чтобы просто микротрещину заполнить шпатлевкой, чтобы когда произ... ну, будет производиться приемка объекта от застройщика непосредственно заказчиком, а точнее покупателем квартиры, чтобы он не видел просто никаких трещин и не задавал вопросы. Хорошо это или плохо? Я вам так скажу. Если это все оставить так, как есть, то у вас на поверхности финишного покрытия стен то это будет декоративная штукатурка, покраска, обои, либо что-то другое. У вас всегда эта трещина проявится. Почему? Потому что каркасы собраны некачественно. Армировки участка между разнородными материалами никакой абсолютно нет. Сейчас мы полностью будем убирать весь гипсокартон на этом объекте. Также эти стены, которые являются небольшими перегородками. Будем убирать вот эти простенки, которые нам сформировали дверные проемы. Также, смотрите... Здесь у застройщика сформирован такой был проем под ограждение зону балкона. Сделано как-то достаточно некачественно. И оставлять это на такой квартире смысла никакого не имеет. Пойдемте дальше, я покажу вам перегородку между кухней. Вот у нас с этой стороны зона кухни, а с другой стороны, пойдем, здесь у нас зона комнаты. Соответственно, это может быть детская либо спальная зона, да? Максимально звенящий участок гипсокартона. Здесь изолирован. Возвращаемся обратно. Первое. Как можно навесить сюда кухонный гарнитур, если он у нас здесь будет располагаться? А, гипсокартон в один слой. Это у нас двенашка. Она не выдержит, то есть нет никакого усиления. Если бы здесь было два слоя сапфира, тогда можно было бы навесить кухонный гарнитур. Мы сейчас сломаем этот участок, посмотрим, что внутри. А есть молоток что-нибудь такое? На том участке стены есть минеральная вата но достаточно ли вот такой вот такой тонкой ваты до да, 5 сантиметровой для того чтобы изолировать разные помещения друг от друга или нет это раз второе мы понимаем что вот эта стена помимо того что она плохо закреплена она еще имеет вот такой шум то есть, если вы сюда поставите какую-то, допустим, там, акустику, а у нас в данном случае заказчик хочет здесь поставить проектор, и я уверен, что у него будут э, как минимум стоять несколько колонок с сабвуфером, да, то вот это все вам создаст воздушный шум и будет у вас просто резонировать вот эта стена э, по отношению к вашему фильму, который вы будете смотреть. И вы постоянно будете наслаждаться шумом этой вибрации. Едем дальше. Если подниматься по лестнице, то что мы видим? Мы видим плиту, которая у нас залита, и мы видим участок штукатурки, который доведен вот до сюда. Для чего так сделано? Непонятно. Нанести на эту штукатурку нашу штукатурку, есть вероятность того, что она просто отслоится отсюда. Поэтому мы будем зачищать до основания, снимать полностью вот этот участок и выводить все в одну плоскость. Дальше смотрите здесь. У нас есть здесь гипсокартон, да, а здесь у нас есть участок монолитной стены, то есть конструктив самого здания. И вот эта стена у нас является перегородкой между помещением спальной комнаты и, собственно, вот этой зоной. Так вот, а почему нельзя было сделать все это в одну плоскость? Наверное, потому что ну, никто об этом не думал. Здесь поставили перфорированный уголок и заштукатурили его. Мы будем выводить все это дело в одну плоскость. Но для того, чтобы это сделать, мы, естественно, разберем сначала старые конструктивы, которые у нас выполнил застройщик. Поднимаемся наверх. У нас есть здесь вот такая ступень, дополнительная, которая является монолитным конструктивом здания. Да, она тоже сделана перфорированным уголком, просто за заштукатурель замазали и так и надо. Вот Почему не использовали полноценно этот участок, этот участок, непонятно. Дальше мы видим, что у нас здесь есть чели. То есть мы, когда заходим на объект, переданный от застройщика заказчику, мы начинаем сначала его полностью весь защищать до основания. Для чего? Для того, чтобы разобраться с теми скрытыми подводными камнями, которые имеются у нас вообще, собственно, на объекте. Также мы стараемся добраться и до отопления тоже. По причине того, что... А трубы, которые закладывает застройщик, они либо ненадлежащего качества, либо выполнены специалистами, те, которые не имеют определенной квалификации. Так как это подрядные организации застройщика и, соответственно, ценовой диапазон оплаты труда этих людей, он снижен по причине элементарно того же тендера, когда идет розыгрыш, тоже будет, собственно, являться участником. Сделки именно заказчик, как застройщик, и непосредственно подрядчик, как исполнитель тех работ, которые необходимо выполнить. Я думаю, в перспективе мы будем приступать к тому, что мы будем также демонтировать и стяжку на объектах тоже, что мы делать полностью шумо- и звукоизоляцию основания пола, чтобы не беспокоить наших соседей, которые живут снизу почему снимаем штукатурку потому что у нас если посмотреть по всем стенам а мы принимали эту квартиру от застройщика мы выявили то что у нас все стены имеют отклонение примерно по 4 миллиметра на штукатурном составе на штукатурном слое да то что потом повлияет в процессе на установку мебели или к примеру там шкафа купе или межкомнатных дверей вот а суть в чем Застройщику мы сказать ничего не можем по причине того, что у нас в договоре покупателя и застройщика написано то, что на объекте выполняется штукатурка. Соответственно норматив 4 миллиметра на 2 метра, то есть отклонение. Но в качественном ремонте такие отклонения они просто недопустимы. Поэтому все это будет сниматься и здесь тоже. И выполняется высококачественная штукатурка стен. Из нюансов по этому объекту, когда мы производили приемку, что мы увидели? Мы увидели, ну, первое, нестандартное решение по этому потолку, по подшиву данного потолка. Непонятно, что там у нас внутри, поэтому здесь будут какие-то небольшие исследовательские работы проводиться. С точки зрения, мы будем смотреть, что у нас заложено внутри, чтобы потом здесь ничего не бежало и не было холодно. Это раз. Второе, в этом участке мы выявили то, что у нас есть вот такие потеки потеки по стенам застройщику убедил нас поверить в то что это в межсезоне, когда был снег он подтаял внутри где-то и вот такие потеки произошли пока вот идут дожди да мы дополнительно потеков пока никаких не видим из нюансов тоже у нас сверху есть вот такая балка металлическая она у нас в зоне окон проходит она идет как опорная и опора у нас уходит в пол мы ее тоже так же будем тепло, шумы, тепло, точнее, изолировать для того, чтобы на ней с крыши не было никакого уже впоследствии конденсата. Когда у нас здесь будет нагнетаться та температура, комфортная, жилая, которой в текущий момент времени нет. И мы сейчас не можем сказать о том, что как она утеплена, соответственно мы будем ее изолировать. Для истории просто переместимся на террасу, покажем вам виды э, на набережную города Тюмени. И покажем, как у нас терраса выглядит с этой стороны. У заказчика здесь будут стоять туи, которые будут прикрывать примерно в рост человека собственно вот это пространство от тех взглядов, которые могут находиться напротив этой террасы. Вот. Ну что у нас? У нас идет застройка. Я вижу надпись Тюмень отсюда. Это мост влюбленных. И я предполагаю так, что... Лет через 5 вот это все будет просто убрано. И здесь станут такие же высотные дома, как, собственно, и этот. Второй этаж у заказчика планируется вот в этом участке небольшой хамам. Дальше напротив будет небольшая душевая зона, для того, чтобы после хамама можно было выйти и принять душ. И небольшая кухонная зона с баром. И, собственно, зона чила. Это у нас на террасе. Погнали. Хотел бы показать момент по планировке. Смотрите. Что мне здесь не совсем нравится. Первое, вот у нас кухня-гостиная достаточно большая. да, Здесь вот зона приготовления пищи, тут можно поставить спокойно стол. Дальше у нас а, точка просмотра либо телевизора, либо кинотеатра может быть. И вот здесь у нас есть вот такое углубление, э -э -э, некий коридор между вот этим помещением и вот этим помещением. Вот это может быть как детская, так и спальная комната. Вот это помещение, оно сделано у застройщика в гидроизоляции, то есть мы предполагаем, что это мокрая зона. Там может быть постирочная, там может быть ну, гардеробная или какая-то любая другая комната. В общем, суть-то в чем, смотрите. Вот в этом коридоре, да, э, тут примерно 2,5 квадратных метра площади э, пропадает. Пропадает почему? Потому что мы вот до этого участка, мы должны дойти. То есть вот это мы используем просто для того, чтобы подойти к двери. Да? Там то, такой же участок, мы до него должны дойти, чтобы открыть дверь. Как можно было бы разумнее использовать это пространство? Я сейчас о чем говорю. Мы проектируем для заказчика, конкретно на этом объекте, планировочное решение. И понимая то, что в той зоне у нас идет мокрая зона, соответственно, в ту зону мы не можем расширить. А жилое помещение, потому что это будет ухудшение а, жилищных условий. То есть мы не можем уменьшить мокрую зону и сдвинуть в нее комнату. Соответственно, мы вынуждены вот такое планировочное решение оставить, если заказчик хочет согласовать. Что можно было бы сделать изначально от застройщика, допустим? да? Можно было бы сделать большую комнату с достаточно большой гардеробной, либо с постирочной. Если бы здесь выровнять вот эту стену да, и поставить дверной проем вот здесь, вы бы не потеряли два с половиной квадратных метра вот здесь и вы бы уже здесь заходили непосредственно в саму комнату и э, туда у вас вход мог быть с этой стороны либо с этой стороны но это было уже э, можно было обыграть мебельным решением то есть у вас увеличилась бы комната примерно на метр вот так а по совокупности на плюс 2,5 квадрата. Плюс ко всему, мы бы могли комнате прибавить вот от этого участка вот такой а, еще плюс 2,5 квадрата. То есть у вас примерно плюс 5 квадратов прибавилось бы к жилой площади квартиры. Здесь осталось бы место под гардеробную, либо под постирочную. Вариантов на самом деле решения вот этого пространства, их было несколько. Но из-за того, что мы не можем расширить в мокрую зону жилую зону, Соответственно, мы не можем а, заказчику предложить корректное решение. И мы вынуждены оставить вот этот участок вот в таком исполнении. Единственное, что мы здесь можем сделать. Смотрите, вот у нас здесь есть колонна монолитная идет. Вот. А, у нас здесь идет веншахта. Вот, шахту мы снести не можем, да, но можем чуточку вот эту стену выдвинуть сюда, чтобы хотя бы сравнять вот этот вот угол. Тут угол буквально 4-5 сантиметров, который не является никаким конструктивом здания, ничего. Сдвинуть эту стену сюда и уже на плюс 5 прибавим в комнате, уменьшим здесь. И у нас в одной плоскости пойдет стена. То есть дополнительных углов снизу на плинтусе, неважно, то он будет скрытый, либо накладной, и сверху также никаких участков не будет. То есть у нас будет прямой участок стены, который просто переходит до той стены. Все. Почему нельзя было изначально спланировать, я не знаю. Но вот, тем не менее, имеем то, что имеем. И таких моментов от застройщика по планировке, их достаточно много. И с ними приходится ну, очень много прорабатывать. Тут было 5 планировок, которые мы пересматривали для того, чтобы сделать какую-то одну планировку, которую мы сейчас согласуем с заказчиком. Друзья, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, данный видеоролик вам был интересен. Если так, то обязательно его комментируйте, ставьте палец вверху. До новых встреч, все, пока!